Значит, в Виктория Парк э, гулять с собачкой. Я Так, мы заходим в Виктория Парк. Беседка такая. Парк вообще огромный. It's a big. It's a huge. It's, it's like Hyde Park. No, yeah. no, we were here right. in 2018. You remember? Uh -huh. We had a picnic here. Oh yes, you ro no, it was somewhere else. We had here, here, here, just over there. Oh, well, so beautiful. <laughs> oh, it's Arsenal uh, Mutual. So the Stratford is over there. ронни Виктория парк. бой Ронни-бой! такой How вот парк А-а-а! Моника! Окей! Привет, Моника! Ву-ху! И Ронни! Ронни! Ронни-бой! Где It's a It's a красиво очень It's a пошли зайдем наверх привет моника сай yes. привет привет привет One more? Привет. <laughs> привет привет It's like ah, привет привет привет привет очень красивая такая статуя ангелочка привет привет no, привет привет привет шелта ронни, ронни привет, привет. класс еще <laughs> раз? Вот так выглядят ящики для мусора. Ирони тут пытается что-то отметиться. Что тут написано? Каптон Elite. Cycling this month. No skateboarding. Keep out the water. Привет. Кул. Yeah. Cool. Say горячий шоколад.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 Help. This is my friend Mo Ой. <laughs> Это моя подруга Моника Привет Привет Привет, привет. привет. <laughs> Я научила Монику говорить привет Теперь она знает одно слово по русски Еще она знает горячий шоколад Два, горячий три слова. Шоколад One more? Горячий шоколад cool. Well done. <laughs> и вот здесь такая череда деревьев идет, и прогулочная такая аллея. Сейчас мы туда как раз идем прогуляться немножечко. Yeah, nice, nice property. But you would like uh, to get the, the flat like that, in this kind of style. Well, this is the minimal. There are so How do we call it uh, Daffa Mill? Daffa Mill. Oh, Daffa Dolls. Oh. <laughs> Daffa Dolls. Oh. Daffa Mill. I don't remember, need to check. В общем, дафа что-то. Цветы нарциссы зовутся. Они уже все отвернуты от солнца. Солнце-то ушло. Мы уже поздно вышли гулять. Уже весна идет полным ходом в Лондоне. И вот так приятно ходить по зеленым лугам. Верстень. Обалденно красивый. Если вы попадетесь к ней на пути, она вам как даст в лицо этим перстнем. И все. Шоуми, шоуми о гей. Вот ива такая. То есть рядом с Виктория Парком, точнее по его окраине, идет канал. И вот такие вот лодки, там вон утки плавают вот Ронни пошел знакомиться о, понравилось ой освободился о, Ронни what are you doing? No, you can play now play must be chased Эй, чувак, светорочка. ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха Oh, you so cute! You've got nice clothes! Yes, yeah. so nice clothes! <laughs> you're so lovely! Yes, <laughs> like you're so cute little one! Bye-bye! <laughs> <laughs> <laughs> Вот такое вот озеро тут Вместе с птичками Плавают oh, the okay. Okay. Так, восточное озеро Нельзя собакам Нельзя купаться Очень глубокая вода И sudden дроп. Можно упасть вот с этого мостика, видимо Вообще очень много живностей в парке. Вон еще утки. Вон там, на том берегу. Смотрите, что делает. Руни-бой! Where are the birds? Birds! Oh, who is there? Big dogs! Big dogs! полетел! Вот такой камыш тут растет. Вот так эти камыши лучше видно на темном фоне. Ну вот так вот тихо, мирно. Все уживаются и люди, и звери, и птицы. Послушайте, как птицы поют. Тут же цветочки. Столики, где можно посидеть и что-то покушать. То есть для пикника. А там дальше уже детская площадка. playground это называется. И вот дети там целыми днями лазят. На всякие канаты. И там вон еще с горок скатываются. И для маленьких, и для больших. Все, что нужно. Дети занимаются спортом. Yeah? Дети занимаются спортом. Дети занимаются спортом. Дети занимаются спортом. Занимаются. Занимаются. Дети. Дети. Занимаются. Занимаются. Спортом. Спортом. Cool. Спорт Дети, дети, Дети. Дети. Занимаются Дети. Дети. Дети. Дети. дети. Дети. Дети. Дети. Занимаются. Oh Дети занимаются спортом. A... Собака. А, собака. А, собака. А, собака. А, собака. А, собака. А, собака. In operation. Камера за тобой смотрит. CCTV означает Close circle television. И вот она, телевидение, вот эти все камеры расположены в Лондоне а, практически на каждом углу, и поэтому тут меньше происходит всякого преступлений. И как бы это сохраняет город в спокойствии. Ну, конечно, бывает всякое Городе. Вот тут такие еще деревья. И вот Моника стоит. Моника, привет. Привет. Класс. Шинос Чуорс Нау. Занимаются здесь. спортом. Занимаются спортом. Занимаются спортом. Cool. Hello. Ah. Ah. No What's his name? <laughs> Henry. Huh? Henry. Henry. Henry. Hello. He's <laughs> so funny. Sorry, sorry, sorry. <laughs> Hi. You're so funny, Henry. You're so funny. <laughs> nice doggie. Nice doggie. Ronnie. <laughs> Hello. Hello, little one. Very so gentle. She hey. takes the dinner off him and also. <laughs> You're so cute. It's a big doggy! Hello, big doggy! Ah! Ah! Hey! So many dogs! So many doggies. What's your ah. have oh, a Have you had him since a, a puppy? Okay. Yes. Oh, hello, hello, you're so cute, you're so cute, you're so, cute. You're, so you're so sweet, you're so sweet, oh, you love this, yeah, you love this, yeah? you love this massage, you love this massage, hey, it's so a little, hello, Ronnie, Ay! no jumping on me, let's go, see you, bye-bye. Какая кити! Привет! Ну чего ты тут? Собакой пахнет, да? Не кусай меня только. Никакой красивый! Вы можете тебя погладить? Да. Ай! Ай! ты меня? Ай! Ну. Ай! Давай пять Дай пять! Ну ладно, ладно, не буду я тебя трогать. What is this? This is the school. The school oh, university? The City Academy in Hackney. Oh, красивое здание очень. I like this building. Let's go home.